Вот обращаю внимание, что сейчас, если ты данные кошелька зайдешь, всегда все перепроверяйте, опять заходишь данные кошелька. не видишь, все сохранилось. Только а он, он, не, он не проявляется, потому что а, тебе да. должны переслать монетку. То есть тогда только он проявится. Вот тут снизу написано Prism Store. Работает только с активированными кошельками. Для активации своего кошелька найдите человека, который вам переведет 001 Prism. Там дальше написано. Uh -huh. Это должен сделать Алексей. Соответственно, сейчас заходишь в свой кошелек э и в чат скидываешь номер кошелька в чат и публичный ключ. Лехи. Угу. И публичный ключ. Отлично. Сейчас Леха делает Леха делает демонстрацию и Радику переводит капитошку. Заходишь, в... то есть сейчас комментирую, да, для ребят, для того, чтобы Партнер навсегда к вам привязался То есть привязка происходит Здесь вот опять же Замечаю, да, что в призм с, с, Прежде чем что-то получить От партнера, вы ему сначала Даете, то есть переводите Монету, между вами возникает Связь, то есть все от обратного Если в обычных там, сетевых там, И других каких-то делах То там регаешься Что-то платишь, потом только участвуешь Здесь наоборот, тебе дают Возможность и твоя уже, как бы твое дело, двигаться дальше или нет. Лех, подожди, сент, не нажимай. Копируй комментарий сначала. Нажимаешь send. Комментарий. Да. Вставляешь. Теперь в скайпе. Номер кошелька и публичный ключ Так, ну и переводим а, Что получается Ну, можно... Одну монету перевести просто. Раз мы в комментарии пишем одну монету, то да, одну монету. Так, подожди, подожди, подожди, я сейчас это экрану беру. Тинс, тинс, тинс, все, вводи пин-код, чтобы на записи его не было. Все, я убрал, вводи пин-код. Скажешь, как все готово, чтобы да? Yeah. Все, восстанавливаю. так. Все, видим транзакция, ждем маленечко и видим, что майнинг остановился. Парамайнинг. Буква П парамайнинг. То есть, а, потому что майнинг идет только с одной монеты. Когда баланс одна монета. Но переводить можно 0,01, одну копейку, то есть одну сотую призму. Комиссия за все транзакции просто 5 центов, вот там указано. Один переводил, 0.05 комиссия, остаток пять. Сейчас мне проверять, пришло, не пришло, что ли, да? Да-да-да, проверяй, э, и потом, как э, увидишь, что придет, делаешь демонстрацию и зайдем в твой личный кабинет, чтобы прописать эту ссылку, публичный ключ, вернее. Да, все, пришло. Все, демонстрируй показываем зрителям нашего канала как реально происходит все видим начался майнинг с 7 числа от запятой Теперь в личном кабинете заходишь Видим, что публичный ключ не прописывался даже при сохранении Теперь нажимаешь сохранить и проверяешь Публичный ключ пропишется, потому что у тебя на балансе есть призмы То есть это для того, чтобы не было пустых кабинетов Все, прописался нет. публичный ключ Все, теперь ты полностью активирован во всем, можно дальше двигать Теперь Леха пусть делает демонстрацию экрана и заходит в MLM структуру у себя в кабинете и увидит, что у него появился партнер в личном кабинете. И нажми MLM, то есть структура MLM, видишь, у тебя появился партнер, на плюсик нажимаешь, разворачивается его папочка. Все.